Уважаемый Сергей Кожукедович, уважаемые друзья, для вас сегодня, безусловно, примечательный день, знаменательный. Вы решили и создали уже политическое движение. Для этого есть все основания. Блок Единства не только себя хорошо зарекомендовал в процессе предвыборной борьбы в Думу, но и Совершенно неожиданным образом для многих одержал победу, без всяких на то сомнений. Но ничего неожиданного, если посмотреть повнимательнее в этом, не было. Вы шли на выборы с определенными идеями, с определенной позицией. И именно эти идеи и именно эта позиция оказались созвучны основной массе населения страны. Вы смогли почувствовать так называемый избирательный неф показать настрой на совместное решение насущных проблем России. Такой подход, как оказалось, оказался востребованным временем и подавляющим большинством жителей России. Люди ждут от политиков работы. И вам поверили, на самом деле это и есть основная победа. Я выступаю здесь, на съезде, потому что болел за единство и рассчитывал на вашу победу на выборах. Спасибо. Нам всем действительно нужна надежная и работоспособная фракция в новой Государственной Думе. Задачи, которые сегодня стоят перед страной, можно решать только вместе с законодательной властью только сотрудничая и помогая друг другу. И мы не ошиблись. Вы уже показали, что способны конструктивно и, и гибко работать в высшем законодательном органе страны. Исполнительная власть может рассчитывать на вашу поддержку, на ваше плечо. Это хороший задел для дальнейшей совместной работы. Любой кандидат в президенты должен рассчитывать на поддержку не только одного движения, конечно, но и на широкий спектр политических сил в стране. Сил, болеющих за судьбу России и работающих на ее национальное достоинство. Но нас всех могут и должны объединить общие цели. Новое качество жизни, национальное достоинство и прогресс страны, в которой мы живем. И в этой работе мы будем опираться на самый широкий спектр мнений в российском обществе последнее десятилетие политический процесс в России шел под знаком борьбы двух идеологий, двух мировоззрений. Общество было разделено на два лагеря, часто, к сожалению, непримиримых. И мы не раз из-за этого подходили к краю пропасти. Это было на самом деле очень часто, во всяком случае, думаю, что вы со мной согласитесь, даже не борьба мнений. Это была борьба на уничтожение. И неоднократно мы были свидетелями такого негативного развития процессов в стране. Сегодня исчерпанность политической конфронтации очевидна. Наш курс только объединительный. Мы собираемся так поставить дело, чтобы выиграли все. Во всяком случае, нужно к этому стремиться. Ведь все, кто живет в России, имеют равное право на спокойную и достойную жизнь на нашей земле. Сегодня мы не просто учимся слушать и слышать друг друга. Мы реально ищем общие ценности, способные стать опорой государства. Опорой развития, опорой мощного национального духа. Гражданам России надоела идейная война. Они ждут от власти политической воли, настойчивости в доведении начатых дел. И сами готовы активно включиться в эту работу. Возвращается вера в людей, вера людей в эффективную власть. Возвращается вера в людей в самих себя. Ни у кого из нас нет права обмануть эти ожидания. Вы знаете, на самом деле ожидания огромные, я уверен, что вы это чувствуете. Мы не вправе их обмануть. Наша настоящая политическая работа, совместная и ваша прежде всего, она только начинается. Многие считают, блок единства был создан под решение конкретной задачи – победы на выборах. Отчасти это так, правда, я уже об этом сказал. Но ваш след сегодня доказывает, задачи единства – двигаться дальше вперед, они реальные, абсолютно реальные. Строительство серьезное, крепкой партии о чем сегодня говорил Сергей Кужугедович, способный отстаивать свою позицию, дело трудное. Это задача действительно государственного масштаба. Я не побоюсь этого слова, это просто историческая задача для России. В России уже есть многопартийность, она реальна. Действует более двухсот партий, двухсот. Однако работающая партийная система явно не сложилось, именно в силу того, что их 200. Нам не хватает авторитетных, системообразующих партий, вокруг которых могло бы сплотиться большинство россиян. Если партии слабы и неразвиты, им в политическом процессе тут же находится замена, суррогат, в виде различных групп влияния и просто своих людей при власти, на время прислонившихся к власти. Хочу обратить на это ваше внимание – Одна из самых главных проблем современной России. Одна из самых главных проблем и в экономике, и в политической сфере. Извините, и в политической сфере. Еще для очень многих партийная активность что-то вроде мода на политику. Далеко не все дают себе отчет в том, что это трудная работа. Но главная причина неразвитости политической системы, она в полную силу не востребовано. По-настоящему не востребовано ни людьми, ни государственными институтами. Ждать дальше, когда ситуация изменится сама собой, неправильно. Надо создавать условия, при которых в России, наконец, появится несколько общенациональных, идейно оформленных партий, партий современного типа. Можно как угодно относиться к коммунистической идеологии, можно критиковать или быть сторонником. Но нельзя не признать, что одна системообразующая партия в России уже есть. Надеюсь, что и единство станет по-настоящему представительной, крупной и устойчивой политической силой. Будет реально влиять на судьбы страны и ее отдельных регионов. Реально влиять. Но партии только тогда могут быть партиями когда они формируют систему идей, которые прорастают в само общество, когда предлагаемые ими ценности восприняты и поддержаны миллионами людей, когда они сильнее административных приемов и власти денег. Беспомощность партийной системы перед лицом как властных, так и корпоративных институтов должна остаться в прошлом. Но реальное влияние в обществе может иметь лишь небольшое количество партий. И это по-другому невозможно. На практике по-другому просто невозможно. Работающая система это двух-трехпартийная, ну четырехпартийная система. Это, конечно, не значит, что мелкие партии останутся вне влияния на государственную жизнь. Думаю, в нашей стране работы хватит всем, в том числе и политической области, политической работы. У нас уже были попытки создать партии с мощной поддержкой власти, но их успех зависел в основном от представительства лидеров партии в исполнительных структурах. В итоге партии власти становились партиями чиновников, а уход лидеров из официальной вертикали мгновенно разрушал всю партийную конструкцию. Сегодня важно не повторить эти ошибки. Они плоды сиюминутных задач. Нам же давно пора обдумывать и вырабатывать, выработать уже пора долгосрочную стратегию создать новую эффективную политику, в основе которой должна быть достойная жизнь гражданина России. Нужно вернуть людям ощущение гражданского достоинства. Сделать это без солидных и авторитетных партий, конечно, нельзя. Так же, как создать подлинные партии без активного участия граждан, тоже нельзя. Убежден, люди поддержат лишь те партии, которые на деле будут отстаивать их интересы. И покажут, что пути, средства, методы, которые они предлагают для решения этой задачи, эффективнее, чем те, которые предлагаются их конкурентами. Часто можно слышать, что политика – это грязное дело. Но делают ее грязной сами люди. Какие люди, такая и политика. Известно, если сегодня у власти нет чести, завтра у народа не будет будущего и хлеба. Нам в России предстоит доказать, что нравственность власти – высота абсолютно достижимая для России. Абсолютно достижимая. Мы должны отдавать отчет себе в том, что эффективная политическая система – это задача, которая не на один день, задача, которая не решается сегодня на завтра. Но мы вместе такую задачу обязательно решим. У нас есть для этого все основания, все возможности. И самое главное, есть вера простого российского человека в том, что мы эту задачу с вами обязательно решим и добьем ее решения. Повторяю, если будем все вместе, я желаю... Вам успешной работы. Спасибо большое.